Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Адель Шмилова сегодня вы узнаете, какие новости подготовила наша команда. Итак, сегодня в выпуске. Для чего КФУ посетил государственный деятель Ирана? Energy 2030 вновь вернулся в КФУ. Способен ли гаджет заменить десяток книг? Ректор КФУ Льшат Гафуров встретился с политическим и государственным деятелем Ирана. О подробностях расскажет Олег Кашин. 23 апреля Казанский федеральный университет посетила делегации Исламской республики Иран. В рамках визита состоял встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова и Аятолла Ибрагима Раиси. Ибрагим Рейси в мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, а годом ранее возглавил один из самых богатых фондов исламского мира. На базе Института международных отношений, истории и востоковедения состоялась встреча, на которой представители сторон обсудили сотрудничество в области нефтедобычи, медицины, науки и образования. Казанский федеральный университет является крупным исследовательским центром по добыче высоковязкой нефти, а технологии, разработанные в университете, используются не только в Татарстане. Иран занимает четвертое место в мире по добыче нефти – Поэтому наращивание технологий в этом секторе является приоритетным направлением. Встреча закончилась лекцией с представителями Ирана для студентов Казанского федерального университета. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюс. Президент корпорации «Говор Медиа плюс Канада Корп посетил Казанский федеральный университет. Подробности встречи смотря в сюжете Анны Глазуновой.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 Студенты Казанского университета приняли участие в форуме молодых специалистов Энергия 2030. Подробности о состоявшемся мероприятии смотрите в материале нашего корреспондента.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 В Казанском федеральном университете состоялся детский конкурс талантов. Подробности в следующем сюжете.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 15 семей и структурных подразделений продемонстрировали свои спортивные умения и навыки. Подробности далее. 21 апреля в Большом спортивном зале КСК КФУ «Уникс» прошло спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья». Казанский федеральный университет проводит эту спортивную эстафету уже второй год подряд. Есть понятие такой корпоративной культуры. И каждая структура, каждая организация, каждое подразделение в нашем университете, в принципе, имеет определенные свои традиции. Но очень важно объединить преподавателей, студентов и, конечно же, членов семей наших преподавателей, сотрудников в некий, мероприятия, когда э, был виден наш дух нашего университета. Подобные мероприятия способствуют не только сплоченности семьи, но и коллектива, ведь от каждого института пришло по две семьи. В испытаниях были задействованы все игроки, поэтому необходимо было, чтобы эта маленькая семья работала как единый механизм. Я пришел со своей семьей и с своими коллегами эмоции положительные, надо почаще устраивать такие мероприятия, сплочает а, и коллектив, и в семье сплочение происходит. Это весело, потому что я принимаю уже второй год подряд, и это мероприятие организовывается второй год. И мне кажется, это необходимо, потому что когда есть студенческие и вообще в университете есть семьи, которые работают, то для детей это, конечно же, праздник, и для семьи праздник. В результате первое место заняла команда общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, второе – студенческий городок, и третье место у команды Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Остальные команды также были награждены грамотами и сладкими подарками за активную игру. Диана Шилова, Льнард Влетьяров, Универньюс. Один планшет способен заменить десятки книг, и все благодаря инновационному междисциплинарному упражнению, без которого не обойдется ни один юный почемучка. О школьных нововведениях в материале нашего корреспондента.